очень важно уметь этот ресурс а, набирать, а, б, удерживать и, и, и распределять тайну. Вот, поэтому вот когда мы не умеем высказать свою точку зрения <coughs> и думаем, что нас будут критиковать, а, да, или как-то вот в разрез, да, а, здесь базовый вопрос про ресурс, потому что когда женщина наполнена ресурсом, Вообще, когда мы наполняемся ресурсом, не обязательно про женщину, про любого человека, давайте так унисэк сделаем. Когда человек наполнен ресурсом, что это значит? Ресурс – это внимание, внимание – это любовь. Когда мы наполнены любовью к себе, мы автоматически начинаем других людей тоже через призму этой любви видеть. Во-первых, мы четко видим причины и следствия ну, их поведения. Да? Почему? Мы четко понимаем, что их поведение связано не с нами их реакции связаны не с нами. Они что-то, скорее всего, перекладывают на нас, какой-то свой предыдущий опыт они перекладывают на нас. И поэтому даже когда они нас могут, может быть, как-то пытаются задеть, да, вот человек в ресурсе, он незадеваемый, потому что он понимает, что это связано не со мной, и единственное, что я могу испытывать к этому человеку напротив, который пытается меня задеть, это сочувствие, потому что я вижу, что его в жизни, ну, как-то такая ситуация сложилась, где он очень сильно обиделся, и он в этом месте ранен поэтому в целом вот человек в ресурсе да нападающего на него человека может даже ну, объективно обнять пожалеть да? вот мы с детьми так часто поступаем когда ребенок вдруг там упал свалился да и начинает маму обвинять во всех грехах да? хотя сам виноват вот это очень видно на детях просто с взрослыми мы такую параллель не проводим а механизм тот же. Вот, то мама, ну что она делает, она, подходит, она же не начинает спорить с ребенком, да ты сам виноват, там, да, ну, вот, ты, а ты, а ты, вот, это вот не начинается. Ну, обычно мама подходит, обнимает, говорит, да, тебе больно, я все понимаю, там, расстроился, ну контейнирует, вот, то есть дает ему возможность прожить эмоцию, ну а потом может быть какую-то... Получательную часть из разряда «давай подумаем, почему это произошло и как сделать так, чтобы этого больше не происходило». Вот. В целом, это поведение зрелого человека, наполненного любовью. По отношению к детям мы абсолютно спокойно проявляем эту формулу, но по отношению к взрослым людям, да, мы же сами на взрослых людей начинаем навешивать какие-то, да, некоторые дают по попе, но это мама не в ресурсе чаще всего. Вот. А иногда бывает, ребенок закатывается в истерике. И, кстати, знаете, почему по попе дают? Потому что там как бы нейронные связи, нейронные контакты, отвечающие за стресс. И когда ребенок впадает в истерику, попадая рукой по попе, да, но здесь тоже надо понимать, что внутри матерью должна двигать любовь, попадая рукой, ну как бы ударяя ребенка по попе рукой, мы ну, как бы обнуляем, обнуляем его стрессовое состояние. Вот, поэтому действительно бьют по попе, а, но опять-таки важно намерение, с которым мы это делаем, если мы хотим отомстить ребенку и просто ну, побить его, это, ну, как бы не, не сделает никому добра, да, вот, но если ребенок зашелся в истерике, то его можно, и, да, действительно и потрясти, и, ну, то есть через, стресс на стресс дает расслабление, да, это принцип массажа на самом деле, вот, а, так, так вот, да, если расшифровывать дальше этот механизм, если человек в ресурсе, то он понимает, он, во-первых, принимает себя абсолютно, да, я имею право на свою точку зрения, другой имеет право на свою точку зрения, и я свою точку зрения высказываю не для того, чтобы задавить другого человека своим авторитетом, а для того, чтобы расширить его как бы, внутреннее понимание проблематики. И вот если мы идем через этот посыл, даже если то есть, если точки зрения они противоборствующие да, в каком-то аспекте, то человек напротив вот этот внутренний, внутреннее намерение как бы расширить, не подавить, а расширить, да, он считывает и получается, что конфликт, он как бы относится к вам в этот момент как к учителю и он готов выслушать.